у нас сегодня 25 декабря. У католиков это Рождество, у православных до революции это тоже Рождество. 25 декабря это поток Ра, Ра же желаю всего доброго. И подготовка к этому вебинару была очень серьезная. То есть это выгля... что значит для меня очень серьезно, это когда загружается какая-то информация, которая не просто информация, а она прям очень вот, объемная ощущениями. Вот, высшие силы, когда разговаривают с человеком, да, то это не словами разговор, он отличается достаточно сильно, и ну, в общем, по, по, по энергии можно понять, кто, что, какой поток, вообще кто, с кем идет взаимодействие. Вот, и э, планировала я, вот пока, может быть, еще кто-то доберется, я сейчас проговорю, потому что э, мы закончили э, обществом, да, сообществом нашим общим э, празднование солнцестояния зимнего, проведение э, потока зимнего солнцестояния 22 числа э, в 12.00. Да, и сразу же началась пресс-конференция Путина, там он чуть-чуть позже, там 12 каком-то хвостиком, но формально в то же самое время. И я сегодня, когда готовилась, потому что есть обнародование, я стала смотреть, потому что в интернете пишут, что Путин сделал обнародование «Ультиматум НАТО, Ультиматум Америки 22 декабря». Это вот точка завершения нашего процесса, нашего вот участия в развертке. И как знаки пошло солнечное голо, которое видели. Вот, может кто смотрел, напишите, пожалуйста, в каких странах, в каких регионах видели, что такое голо. Это вот светило, и вокруг него круглое, шрабра, такая кольцом, как нимбом, радужное такое светящееся кольцо. Это вот называется голо считается что это можно увидеть проще всего это увидеть а зимой в морозы тут у нас все файлы совпалы, но почему-то не 21 и 23 этого эффекта не было ровно 22 ровно после того как мы закончили процесс и мы видели такие, такое солнце, да, такое поле вокруг Солнца, вокруг светила, например, в Средней Азии, в Казахстане, в Узбекистане, где отнюдь не, не, не холодно, да, то есть там наоборот могло быть либо жарко, либо нейтрально, но точно такое же свечение, что характерно тоже после. Процесса, мистериального процесса, который мы проводили. Поэтому, что я могу сказать про Колыму, это не теория, это не предположение, это многолетняя практика, когда собираются живые люди с божественной душой, они что-то вместе выбирают, вкладываются в это. Природа, мир это слышит и откликается. И вот если это принято на уровне там, вышних богов, да, вот нашего светила, что появляется вот это самое гало вот вот альфия пишу что в домодедово но кто-то мне писал по моему еще что чуть ли не на кубе где тоже сейчас явно не морозы тоже видели такое же свечение в то же самое время и параллельно начал выступать путин я помню что они ноту написали чуть раньше западу за несколько дней до да, с тем что определение красных линий уже какое-то время идет но, тем не менее, юридическое обнародование, есть такой, да, механизм обнародования, да? вот обнародование было то же самое 22 декабря, и что же это у нас за точка? Это вот если привязываться к нам, то это результат того, что мы собрались, объединились, провели этот поток, развернули поле, и откликнулась Вселенная в виде вот этого голо и в виде выступления Владимира Владимировича. Мы, конечно, ставили там на знак очень конкретные пожелания, которые были бы подтверждением, да, что мы все правильно сделаем. Но те, кого очень волновала отмена QR-кодов, я напоминаю, что тоже 21-22 пошла волна отмена этих кодов. Причем зачастую эти регионы совпали с теми, где присутствовали те люди, которые участвовали в нашем общем процессе. Почему я так издалека об этом говорю, друзья мои, да? потому что уровень полномочий, на который мы заявились, который нам предложили сверху, он был очень высокий. И для того, чтобы теперь этого колобка, который вот мы там лепили, создавали, выкатить в сторону личного запроса, да, нужно эту структуру собрать. Поэтому вот эта картинка с круголетом Солнцестоянии равноденствий. Все очень просто. Я напоминаю, что зимнее солнцестояние. Это солнце находится ниже всего в северном полушарии над, экра... над экватором. Там, если это правильно сформулировать по-умному, высота Солнца над горизонтом в момент миним... зимнего солнцестояния минимальное среди верхних кульми... кульминаций Солнца. Вот. И а, это прохождение южной... Солнце проходит южную точку эклиптики, соответственно, в вот эта южная точка есть самый, самая низкая а, часть, самая низкая сторона из а, тех, которые бывают вообще у солнца то есть как бы сто... вы никогда не думали почему э, звучит так как звучит что солнце максимально близко к нам но мы понимаем что это самая холодная точка из четырех до да, солнцестояния равноденствия если у вас какие-то есть версии почему э, точка э, солнце ниже то есть как бы оно ближе вот мы когда от обогревательного прибора до да, находимся ближе нам светлее теплее дальше э, греет меньше а тут получается э, если смотреть потому что нам говорят получается прямо наоборот то есть взаимодействие земли и нашего светила максимально тесное максимально близкое я напоминаю что это точка такое вхождение в дух это точка вхождения в ресурс поэтому вот здесь такой парадокс я хочу напомнить о том что Вроде бы, да, вот про, про развитие, про познание, про, про внутренние выборы, про там, стремление, служение, вот этот поток он про это, э, декабрьское солнцестояние, но при этом точное верное попадание в этот поток, оно э, как, это, как минимум облегчает какую-то материальную э, как это сказать, опору для человека, да, и как максимум улучшает, повышает уровень финансового благосостояния, вот, а, поэтому вот вроде бы, да, совершенно про другое, но результирующим является материальная развертка, которая у нас юридически будет проходить летом. А, значит, еще раз по знакам, да, вот 22 числа мы закончили общий процесс, мы получили знаки в виде солнечного голо и получили знаки в виде выступления. Путина. Речь не о том, знаете, как вот много сейчас, кто читал, может быть, пишет: Ой, опять он ерунду сказал, ничего нового там, или ничего хорошего нас не ждет, или наоборот о, тут рейтинг повысился. Это все пена, да, это все неважно уметь слушать, что говорится, зачем обнародуются, Судя по реакции наших западных партнеров, обнародование удалось на славу. Вот это самое определение фактически это ультиматум. Ультиматум, что больше Россия не отступает. Россия начала уже прям, ну как вам сказать, вот физически, юридически возврат своих ресурсов, территорий, возможностей и так далее. Что мне еще загружали вчера и сегодня одну и ту же тему? Ее сложно объяснить словами. Попробуйте сейчас, вот попробуйте на образ настроиться, потому что вот это как раз предсказание. В 2016 лете тоже в Москве было, скажем так, протранслирована очень ясная такая весть о том, что люди, каких бы статусов они не занимали, какие бы деньги они власть не имели, да, какой бы там, как бы высоко они не забрались на вершину горы, если человек не созидателен, то есть баланс жестко нарушил в сторону потребления, уничтожения, он будет выводиться, он будет лишаться этих ресурсов в самом плохом случае – это вот физический уход, да? Это может быть там какая-то посадка, еще что-то разные варианты. Дело не в этом. Это вот знаете, вот когда приходит обнародование. Все, друзья мои, правила игры поменялись. Куратор нашей территории, северной части как минимум земли, а есть версия, что вообще всей земли куратор поменялся еще раньше. В 2016-м это уже пошел процесс наведения порядка и было вот это обнародование. Хотите хорошо жить? берите ответственность не только зарабатывайте деньги не только а, вытаскивайте ресурсы да но соблюдайте хотя бы баланс делайте что-то для людей которые от вас зависят, а, которые а, там не знаю там которого вы платите зарплату которого вас на работают или их семьям вот это было 2016 какое обнародование пришло а, вот буквально вчера сегодня а, о том что а, Весь расклад сейчас дошел ну, на нашей территории, да, вот э -э -э -э, то, что уже нельзя назвать Российской Федерацией, потому что, судя по всем признакам, юридического лица Российская Федерация не существует, а остался только Советский Союз, который по документам существует еще лето, ровно по 31 декабря 2020 года. Второго лета, то есть у нас есть лето на то чтобы легитимизировать вернуть позицию советского союза Это не значит что нам надо объединяться с узбеками таджиками и так далее прибалтами нет это а, переход в юрисдикцию да со всеми теми конституциями правилами ресурсами а, системы управления а, потому что а, вот то что почему я начала с 2016 до да, когда был сказано ребят вы вот хоть семи пядевал бы будете, хоть у вас там квадриллионы будут этих долларов, но если вы будете жестко разрушительны, чтобы вы про себя не думали, какие бродчаги власти у вас не были, вы будете убираться с этой территории, с этого плана. Такие вот вселенские вещи, они долго, как это, божьи жернова медлят медленно, но верно вот а сейчас все подходит к той стадии и здесь ключом конечно была новость о том что наши хоккеисты на кубке я не помню там что-то кубок кремля или где-то они там играли с канадцами в форме советского союза точно повторяющей форму советского союза тех знаменитых матчей когда мы наши хоккеисты впервые выиграли у канадцев которые считались непобедимыми это мяу неспроста идет возвращение к, вот к этой позиции того, что мы Советский Союз. Почему в том раскладе, в котором мы сейчас находимся, это хорошо? Потому что, помните, все во имя человека, все во благо человека, слава труду, слава человеку, гарантия на труд, на отдых, на жилье, на, на медицину и так далее, все это заложено в этой схеме. Вот и скорее всего это будет просто, ну, возможно, например, самая примитивная, да, Беларусь, Казахстан, Россия, потом очень быстро Украина, вот, остальное будем посмотреть, что и когда. Но если взять Привет Симпсонам, то даже Финляндия и Швеция тоже со временем, причем в таком недалеком будущем войдут в этот самый новый Советский Союз 2.0. Он не будет точно таким же, как и тот, вот. И сегодня Точка э, подъема, точка развертки. Сейчас я посмотрю, у нас должна быть эта картинка. Так. Ага. Так, посмотрим. Ну, предположим, да? Вот. То есть, что у нас происходило с Солнцем эти дни. С 21 числа по 24 это то, что в христианстве называется смерть Иисуса. Да? То есть его распяли, и, а, потом сняли с креста и а, убрали в пещеру, да, спрятали в пещеру бездыханное тело. Три дня он там лежит, а, бездыханный, и потом с 25-го он возносится. А, вот, к, на тему а сейчас немножко перескочу, на тему Советского Союза, друзья мои, это совершенно потрясающе. Вот смотрите, сейчас 17.46. В 1935, ровно 30 лет назад, 25 декабря 1991 года, были спущены, был ликвидирован Советский Союз. Да, это было незаконно. Но как мистерия, как действие это произошло вот строго после того, как солнце село, то есть прошло вот это вот, да, движение. Мы же сейчас с вами тоже занимаемся, когда уже э, солнце формально нету. Это не важно, потому что мы своим трудом которые вот, вхож... прохождение врата до да, раскрытия потоков мы имеем право со всем этим разобраться и э, долю малую или немалую это от вас зависит какую добро во благо долю развернуть в своей жизни вот это вот провести. Но прежде чем это сделать, важно разобраться, вот да, вот остановись, определить действие, то есть в чем мы находимся, какая информация, какие подсказки идут. Вы просто вдумайтесь, друзья мои, ровно 30 лет назад. День в день был уничтожен юридический Советский Союз, это было спускание двух флагов, которые, вот это вот такая там круглая башня на Кремле, еще там одна, да, два красных знамени. Если там, военные должны знать, что утраченное знамя это позор, потому что часть расформируется. Вот мы там в Волгограде это изучали тему. да, эти, По крайней мере, одно из знамен хранится в историческом музее вот это красное полотнище, которое тогда было снято и висело, да, но вот это была символическая передача власти, тем не будем обзываться силам, которые, собственно говоря, все это дело и замутили. Сейчас они находятся в какой позиции? А ничего другого юридически на данный момент не зарегистрировано. Все ООО ЛТД, ОРФ, которые, вот, да, которые перерегистрировалось то ли два, то ли три раза, долгое время учредителем был Медведев, потом они переоформили вообще на какую-то, я не помню фамилию, очень еврейская, я не запомнила, простите. А, вот но у них не получилось не получилось и сейчас вот еще когда только началась пандемия я сказала что конечно то с какой силой попытка разрушения государственной власти вывод средств вывод золота денег то есть как не в себя да как в последний раз вот ободрать до липки до, до коры это потому что они совершенно не понимаете это не, не, не может быть они совершенно точно знают, что наступает время, никаких у них ресурсов находиться, удерживаться на этой территории не осталось. Их нет. И мы сейчас с вами вот эту вся история, может быть, для кого-то неожиданно, потому что мы о личном, я бы и сама была рада сразу начать с личного, но еще раз, да, то есть посмотрите объем объединения душ, энергий людей, живущих на территории бывшего Советского Союза или там Матушки России, и лично каждый из нас, каким бы мы... С вами не были красавцы а, но а, ресурс основной да это вот в объединении вместе мы сила и поэтому важно посмотреть в какой точке мы находились сегодня солнце пошло подниматься из вот этой самой могилы оно начало прибавлять до да, Три дня день стоял в самом минимуме самый короткий и вот он пошел прибавляться То есть, что пошел поток развертки пошел следующий цикл друзья мои Наверняка многие из вас изучали, там кто еще не смотрел, посмотрите, пожалуйста, великолепные фильмы, там, например, Галины царевой Ну что, первым там Спрут приходит в голову, там еще есть фильмы, абсолютно все настоящее вот этими там, не знаю, там как они там комитет триста масоны, как их только не называют, бог с ним, неважно, это как там какие этикетки на них навешены, абсолютно все это мистериальное управление. Уничтожение Христа, одна из любимых тем, да, то есть вытирание об него ног, там, ритуальное там, поедание его крови и так далее. И а, а, определенные кровавые обряды для изъятия ресурса, чтобы потом изъять ресурсы у живых божественных душ, у живых людей, для того, чтобы потом эту энергию изъятую применить и повернуть колесо, и повернуть поток в свою сторону – а нам с вами это не нужно, потому что каждый из присутствующих обладает от рождения по праву наследования, по праву рода, той силой находиться на этой земле, быть мерой вещей, выбирать реальность и ее разворачивать. Поэтому вот пока я вещала, я не могла не сказать вот этого, друзья мои, потому что, знаете, на самом деле я сама была поражена, я ну, не помню, никогда мне не попадалась эта информация, о том, что именно сегодня. И у меня есть подозрение, что когда вот мы к 19-35 приблизимся, я не знаю, будет ли у нас еще вебинар и мы его закончим, но я бы вам предложила: вот если уж а, попробовать это как эксперимент, да, именно в это время да, выбрать, что вот это моя земля, на ней наши правила там истотные, родовые, человеческие, божественные, светлых сил, светлых богов правила, да, коны. Вот эти коны я выбираю разворачивать, и вариантов, друзья мои, тогда нет. Тогда нет. Тогда даже то, что у нас вот, в принципе, немного сегодня, этого достаточно. Вот. И тогда, запустив, вот, как бы подтвердив этот выбор, это фактически продолжение мистерии, которую мы с вами начинали 19 числа. На самом деле, сильно заранее она начиналась. Еще символично, да, что в начале 19 декабря было по-моему, 115 лет со дня рождения э, Леонида Лича Брежнева, или смерти его, смерти, по-моему, да, в ноябре, да, в ноябре было, вот, а сегодня день, когда они э, как бы попытались уничтожить Советский Союз. Но по документам, вы знаете, да, Цитробанк до сих пор печатает курс советского рубля, э, по паспорту Советского Союза можно обслуживаться в Сбербанке, мне кажется, так не было. Они потихонечку готовятся. Они понимают, что у них не осталось других вариантов. Нравится, им не нравится. Естественно, что они сейчас попытаются сделать, это сделать из этого второго Советского Союза 2.0 тюрьму народов. Да? То есть вот эта вся вот эта цифровизация, теоретизация, это все для того, чтобы эту концепцию перевести вот в такое совершенно разрушительное для человека русло. Вот, Ну, а мы, живые человеки, совершенно спокойно можем это русло повернуть или вернуть к его истотному потоку. Да? Вот раз сегодня, знаете, помните, сейчас этот фильм, где Женя Лукашин попадает в Питер, как он там называется, с легким паром, иронии и судьбы были с легким паром когда он там с этим ипполитом, ипполитом дерется, да, и этот Иполит говорит, осторожно, осторожно, руку сломаешь. Он говорит, сам сломай, он же доктор, да, сам и подчиню. Вот а если тогда были много людей созидательных, которые хотели разрушения Советского Союза, думали, что сейчас придет дядя Сэм и накормит жвачкой, даст джинсы, и вообще у всех будут там самолеты, мерседесы, то есть останется все, что у нас есть, еще нам добавят, да, вот эта вся история тогда сильно очень транслировалась, Вот. А и сейчас мы можем сказать, ну нет, друзья, да, мы вот в эту игру уже сыграли, конечно, спасибо, спасибо, но хватит, то есть как бы еще раз у нас есть формулировка, Танечка, ты можешь написать вот это, что союз суверенных, да ну, мы переформулировали, что такое СССР, заложили туда другую кодировку, чтобы было невозможно это ну, как бы разрушить. Вот. Это вот такая вот базовая часть, если хотите. Это как раз передача потока сонсостояния э -э равноденствия, которое э -э мы сейчас э разворачивали, которое проходили, на которое Вселенная очень хорошо откликнулась. И э -э переходим... Ко второй части, собственно, марлезонского балета – это личные запросы.